А зачем, собственно, ЕСПЧ? Я понимаю, что без апелляции кассации в ЕСПЧ не подают жалобы или что-то низкие, я не знаю, как это называется. А зачем вообще в ЕСПЧ? Европейский суд по правам человека. Это, условно говоря, не пятая кассация российская. Это совершенно независимый орган, который будет рассматривать вашу жалобу исключительно с точки зрения соблюдения ваших прав на, ну, чтобы уж совсем грубо, на равноправие в процессе, что государство выступило с вами в состязании, предоставив вам те же права, что есть у него. Вот так посмотрит ЕСПЧ. И если вы уверены, что вы условно говоря, не совершали правонарушения, что ваши права на справедливый суд были нарушены, что там применялись пытки, незаконно задержание или еще что-то, вы идете в Европейский суд по правам человека и говорите, что было вот так вот там. Это очень долго, это очень муторно, но очень муторно в ожидании, потому что ну, подготовить хорошую жалобу сейчас умеют уже достаточно много людей в... России. И много наших жалоб принимается в ЕСПЧ и рассматривается в ЕСПЧ, но надо быть готовым, что это долго, то есть вы уже получите наказание, скорее всего, отбудете его и забудете. Про него у вас уже родятся дети, и которые пойдут в школу, и потом вы получите из ЕСПЧ верификацию вашей уверенности в том, что до да, вас-то когда-то неправильно привлекли к ответственности. То есть эффективность, в общем, минимальна. Потому что как-то кажется, что из России это выглядит как немного игра с куклами, равноправие с государством в этих делах. Понимаете, отношение к эффективности, оно будет отличаться очень сильно у человека, который еще не привлечен к ответственности, и у человека, в отношении которого процесс идет. Когда процесс идет, тебе хочется все равно все это пройти, хотя бы где-то, чтобы кто-то в мантии все-таки сказал, что ты был прав, и ты пойдешь за этим. А, ну То есть это скорее морально-психологическая Для себя, да. Потому что, ну, предположим, а если вдруг там, не знаю, что-то случилось, и внезапно ЕСПЧ э, принял жалобу к осмотрению, коммуницировал ее, и, в общем, все решил в твою пользу, а в, ну, представим себе такую идеальную ситуацию, быстро, то есть прямо в течение полугода, то есть тебя даже еще по этому. не Бывали у нас успели. такие ситуации тоже, да. А что бы не решило ЕСПЧ, это никак ведь не повлияет на действия российских правоохранительных да. Нет, почему же? Решение ЕСПЧ в любом случае потом будет рассматривать президент Верховного суда. И чаще всего решения эти исполняются. Хотя есть, конечно, случаи, когда... Ну, вот как, например, с Алексеем Навальным. Ну, быстренько провели новый процесс и вынесли такой же приговор. Но Алексей Навальный – совершенно другая история. Ну, а в принципе, это ЕСПЧ России указ или нет? Указ. Ну, в реальности, не, не по, по бумагам, а... Де-факто. Указ, указ э, так скажем, как правило, это указ, но э, в частности, hoc, э, это хок, э, это в любом случае... Орган, решение которого государство России может не исполнять. Но это должна быть частность, это должно быть настолько интересно государству России не исполнить это решение. Я не думаю, что, например, ваш либо мой, либо случай Агаты потенциальный может заинтересовать Россию так, что они вынесут отдельное решение Верховного суда о том, чтобы не исполнять решение ЕСПЧ. А существуют санкции за неисполнение решения ЕСПЧ? Вы понимаете, когда конвенцию создавали, смысле, конвенцию, когда слово. создавали а, правах человека, я думаю, что ни одна из стран-участниц, в принципе, не предполагала, что вот возникнет одна страна, которая будет говорить, ребят, да, мы нарушаем, но мы же платим людям. Мы нарушаем, платим, нарушаем, платим. Я думаю, что никто из отцов-основателей конвенции об этом просто не думал. Что кто-то скажет, да, хорошо, мы покупаем участие в конвенции. При этом мы системно ее нарушаем, но мы системно платим за, за это нарушение нашим гражданам. Что от нас хотите? Нарушили, нарушили, заплатили, заплатили. До свидания. Не, ну, конвенцию ты читала, это такие идеалисты писали, что... Хорошие законы пишут идеалисты. Хорошую конституцию пишут идеалисты. А соблюдать кто будет? Для того, чтобы прагматики соблюдали закон, он должен быть написан идеалистами. Про экстремистские организации, про новые пакеты э, законов, которые уже, в общем, проштампованы. Простая, эффективная дубинка, которую можно будет просто платить по башке всех. Как, на самом деле, это будет развиваться? Чем мне это грозит? Вот то, что вот я несколько статей написал про Навального, будет считаться содействием Навального? Может быть, тоже будет. Я бы считала. Очень опасный человек. И Агата тоже. А ее за что? Не отрекается же от матери.